Я думаю, у большинства людей моего возраста детство было связано с видеоиграми, что достаточно логично. Кто-то с удовольствием гонял Марио по грибному королевству на Денди, кто-то старался ускорить Соника на Сеге, кто-то с радостью собирал яблоки за Крэша на первый Плейстейшн, а кто-то ощутил на себе радость от полетов на Паутине во втором Человеке-Пауке на PlayStation 2. Мне повезло, наверное, намного сильнее, ведь у меня в детстве было всего понемногу. Старушка Дэнди до сих пор где-то пылится на антресоле. Сеги со мной уже нет, но теплые воспоминания о ней до сих пор живут во мне. А вторая PlayStation все еще ждет, когда я наконец достану ее и вновь, как в первый раз, пройду пески времени. Однако, помимо всех этих замечательных приставок, мой взор в видеоигровом мире всегда был направлен на ПК гейминг. И за компьютером я провел немало времени. Именно благодаря компьютеру я познакомился с GTA Vice City, провел бесчисленное количество часов за ПК-версией Spider-Man 2, миллион раз прошел дилогию «Как достать соседа» и познакомился с еще кучей тайтлов, обзоры которых можно найти на моем канале. Однако вот какое дело, не все игры когда-либо смогут попасть в рубрику «Реквием по-былому», потому что много из этих игр либо теряются в моем прошлом, либо они не такие большие и интересные, как например «Матрица Путь Нео» или «The Simpsons Hit and Run. но все равно иногда такие игры всплывают в моей памяти и греют мне душу. В такие моменты я сразу же бегу искать образы этих игр в интернет, и далеко не всегда мне удается что-либо найти, но только не сегодня. Сегодня я подготовил для вас 5 игр, в которые я так или иначе смог поиграть в своем детстве, но которые либо мало популярны, либо уже давно забыты. Где уж чай и печенюшки у вас готовы, поэтому без лишних слов приступим. Начать мне бы хотелось с игры Скубиду и Призрак Рыцаря, которая вышла еще в начале 2000-х. Эта игра входит в сборник игр про Скубиду и корпорацию Тайн под названием Скубиду ⁇ Загадочные приключения, где помимо этой игры есть еще Скубиду ⁇ Приключения в городе призраков и Скубиду ⁇ Загадка Сфинкса ⁇ В последние две я не играл, а вот Призрак Рыцаря успел зацепить, и даже не один раз. Игра представляет собой обучающий point-and-click квест, где нам в лице шейки ребятишек из корпорации Тайн, а именно Фреда, Дафны, Велмы, Шеги и Скубиду, придется заняться внезапно свалившимся на их головы расследованием, связанным с мистикой. Впрочем, других историй про Скубиду и не бывает. В этот же раз ребятам посчастливилось, или не понесчастливилось, попасть под атаку огнедышащего дракона, из-за чего фургончик Тайн паркуется около местной достопримечательности по названием «Война и пир». Позже оказывается, что работников и хозяйку заведения по имени Джейн МакХаггис терроризирует призрак Черного Рыцаря, при жизни бывшего сэром Мортимером, хозяином замка в Шотландии, откуда кирпичик за кирпичиком и перевезли нынешний замок. Черный Рыцарь похитил племянницу Джейн по имени Береника, а также призвал дракона и ныне изводит округу, видимо с целью вернуть все как было. Команда, не задумываясь, берется за это дело и начинает собирать различные улики, а также решать головоломки и помогать потенциальным преступникам, ну или точнее, работникам Войны и Пира. Видите ли, незадолго до знакомства с Джейн, ребята подслушивают ее разговор по телефону с хозяином сети ресторанов Дворец Пиццы, который очень гневно пытается донести, что зря ему этот замок не продали. Собственно, целью потенциального Черного Рыцаря и является избавиться от Джейн, чтобы получить с продажи Войны эпира Пира Нихилы навар. Всего таких вот потенциальных преступников пятеро. Брэд, который играет сэра Ланцелота и является самовлюбленным недотрогой. Шут Бут, который со своими шутками еле-еле сводит концы с концами. Мария, официантка без денег и перспектив. Эван МакХаггис, брат Джейн, который не пользуется должным уважением в коллективе, а также Мак Акциани, обычный причудливый старый колдун, требующий тишины и покоя. Собственно, нашей целью, как и целью корпорации Тайн, является найти необходимые улики и понять по ним, кто же задумал разрушить бизнес Джейн МакХаггис и найти Беренику. Тут можно сразу перейти к заметным плюсам игры, и начну я как раз с процесса исследования, который хоть и всегда одинаковый, но так или иначе приводит к одному из пяти подозреваемых. Да, понять кто тут черный рыцарь можно по первым двум уликам, которые выдают сами подозреваемые за помощью но это все так или иначе остается интересным до самого конца игры. Второй плюс заключается в том, что игра является именно обучающей, поэтому доверху набита различными мини-играми и интересностями. Например, Марий попросит помочь ей с сервировкой, где надо будет уравновесить тарелки и чашки на двух ее подносах. Ланцелота завалит доспехами, из-за чего нам надо будет их разгрести. Макак за ценную информацию из кубики, порой необходимые для продвижения по сюжету, ибо Скубиду откажется куда-либо идти или что-то делать, пока не накормишь его этими самыми скубиками, попросит Скуби танцевать с ним, пока мы будем играть в цветовую последовательную угадайку с зельями, а Эван проведет настоящий квиз для самых внимательных игроков, задавая каверзные вопросы о войне и пире. Также тут нашлось место и запоминательным головоломкам. Например, где-то нужно будет запомнить положение черепов, чтобы открыть комнату мага, или в каком порядке нажать на символы на щите, чтобы открыть проход в сад. Нашлось здесь место и классическому лабиринту, простому как 5 копеек, и даже очередной пародии на старый добрый тапер, о котором я говорил еще в обзоре игры «Рога и копыта». Короче говоря, несмотря на то, что игра проходится за час-полтора, она способна вас немного развлечь и заставить думать головой. Плюс подстегивает игроков к тому, чтобы перепройти игру еще раз и узнать новую личность Черного Рыцаря. Как по мне, для детской обучающей игры скубиду и Призрак Рыцаря» – отличный представитель. Вперед! Пристегните ремни! Неа! По-моему, Скуби решил туда не ходить. Четыре? Ну что, четыре скубика, и ты идешь? А жопа у тебя не треснет? Нет. Не останавливаемся. Время на исходит. Ну, давайте попробуем. Еще одним обучающим point and клик квестом, в котором я провел достаточно времени, будучи мелким, стала игра Бэтмен Меч Правосудия, вышедшая в 2003 году. Как в случае со Скуби-Ду, игра про Бэтмена издавалась компанией The Learning Company, а также имеет еще одну схожую по геймплею игру, а именно Бэтмен Горячий Лед. Однако в сравнении со Скуби-Ду она имеет массу отличий. Во-первых, стилистически игра явно заигрывает с мультсериалом «Новые приключения Бэтмена», выходившего с 1997 по 99 годы, и выглядит, на мой взгляд, вполне пристойно. Во-вторых, здесь нам не придется ходить по комнатам и собирать различные улики или предметы, чтобы дальше продвинуться по сюжету. Геймплей тут немного другой и, на мой взгляд, менее интересный. Игра начинается с того, что Харви Дент, он же двуликий, заказывает у ювелира по фамилии Янус драгоценные яйца, которые в итоге начинает взрывчаткой и отправляет в Готэм. По порту и контейнеры с этими яйцами расхищают люди Освальда Кабблпота, он же пингвин. И Бэтмену с Робином необходимо найти эти яйца и выяснить, что же задумал Двуликий. Собственно, первая часть геймплея – это обычный поэт кликвест, где нам нужно будет перемещаться от локации к локации и искать какие-то зацепки по данному делу. Вторая часть геймплея связана с яйцами, которые были доставлены по нескольким адресам в Готами. К моменту, когда Бэтмен и Робин найдут эти яйца, они застанут шайку пингвина, пытающихся их свистнуть. Но завидев Бэтмена, они активируют зонтичную ловушку, которую нам и предстоит решить. В общем-то, тут все просто. Нужно будет сопоставить стороны зонтиков по цвету и деактивировать один из четырех закрытых зонтиков, лежащих возле драгоценного яйца. И по мере прохождения данная головоломка будет всячески усложняться. Например, вместе с цветом нам нужно будет сопоставить и изображенный символ. Третья часть геймплея связана с клубом Айсберг, где пингвин будет держать еще три яйца. И нам необходимо будет лишь подслушать разговоры шестерок пингвина и взаимодействовать с предметами, разбросанными по темной комнате. После каждой удачной комбинации предметов, Бэтмен сможет получить одну из трех цифр для кода от сейфа, где и хранится заветное яичко. Но стоит учитывать, что иногда бандосы специально путают игрока в порядке, поэтому каждое неправильное действие непременно приведет к активации сигнализации и придется искать цифру заново. Каждое найденное яйцо будет скрывать в себе определенный шифр, который игроку необходимо будет угадать с помощью байт-компьютера. Ничего сложного тут нет, так как несколько букв будут открыты с самого начала, а остальные слова легко подбираются... Э, ...подбором. Такая вот тавтология. Каждый из решенных шифров в итоге приведет Бэтмена к одной из трех статуй в городе, где нам нужно будет забраться наверх и забрать еще одно драгоценное яйцо. Мешать нам в этом будет немного кривой платформинг, двуликий, а также эти предъявительные монетки с логотипом летучей мыши, которые так и манит собирать. В остальном же ничего сложного нет. Карабкайся по лестницам, цепляйся за крюки, активируй строительные леса и прыгай по платформам, как лишенный. Под конец игры, когда мы соберем все яйца, разгадаем все шифры и сопоставим буквы в словосочетании, нас ждет финальная головоломка с платформами, которая, если честно, решается обычным закликиванием, поэтому не особо-то и веселая. Тем не менее, хочется отметить, что игра также является по-своему интересной и выглядит достаточно опрятно, даже при учете, что на современных системах она идет с растянутым изображением в разрешении 800 на 600, как и все остальные представленные сегодня игры. Поэтому «Бэтмен. Меч правосудия», на мой взгляд, тоже заслуживает определенного внимания. Как минимум, в него интересно играть. Очередным обучающим Point and Play квестом в этот раз становится игра под вот таким вот сложным названием. И как несложно догадаться, сделана она по мотивам мультфильма Корпорация Монстров 2001 года. Если сравнивать эту игру геймплейны с двумя предыдущими, то тут она больше похожа именно на Скуби-Ду и Призрак Рыцаря, так как и здесь нам нужно будет ходить от одной комнаты к другой комнате и искать различные предметы, необходимые для прохождения игры. Однако в этой игре есть еще один тип собираемых предметов, о котором я расскажу сразу же после того, как мы обсудим здешний сюжет. Итак, уже знакомый нам одноглазый зеленый коротышка по имени Майк Вазовский собирается домой после очередного рабочего дня. На проходной он немного флиртует с секретаршей Дельтой, которая мягко намекает ему, что он еще не сдал отчет, поэтому награждает его порцией довольно дорогого маникюра, как было в оригинальном мультфильме, и отправляет за формой. Сделав все необходимое и открыв доступ ко всей корпорации, Майк замечает, что в научно-исследовательской лаборатории все еще кто-то находится, и решает выяснить, кто там куролесит. Обнаружив там Джорджа, который ковыряется с новейшей разработкой корпорации, а именно с фильтром энергии смеха 5000, он предлагает ему руку помощи и случайно портит аппарат, посему детали разлетаются по вентиляции в разные части комплекса. Получив чертежи от машины, Майк отправляется вглубь корпорации в поисках всех пяти элементов фильтра и баллона с энергией, о чем мы чуть позже поговорим. Всего деталей, которые необходимо будет найти игроку, 5. Это детали сплава груниона, полимодулятор, шпиндель, турноватор и воздушный шланг, поэтому попотеть в поисках придется немало. Опять же, как я и сказал, в поисках деталей придется прошерстить весь доступный комплекс корпорации, пути которого будут так или иначе закрыты. Например, чтобы подняться на верхние этажи, нам нужно будет взять у охранницы Френ ключ-карту, которую та даст без особых проблем. А вот чтобы пройти мимо нее в другую часть комплекса, придется раздобыть настоящее сокровище для всех ночных сторожей – кофе. Также одна из дверей комплекса будет закрыта напрочь, и, чтобы ее ослабить, необходимо будет найти масленку. Помимо этого, необходимо будет часто решать логические задачки. Например, на почте дотошный Уолли сможет отдать майку шланг только, если он предоставит карточку лучшего работника месяца, которую можно рассмотреть на этой же почте. Еще пример. Бедняга Скип застрял одним из своих щупалец в трубе, и нам необходимо будет продуть эту трубу, обозначенную определенной буквой и цветом. Также в игре нашлось место и одной простенькой мини-игре, в которую нам предложит сыграть малышка Бу. Здесь все просто. Необходимо будет выложить в ряд три или четыре колечка из сухого завтрака на своеобразном поле. Игра интересная и совсем не сложная. Разве что на всех полях, кроме самого большого. Там я уделал бу лишь с четвертого раза. Ну, <makes noise> <makes noise> Good one, Mike! <makes noise> <makes noise> Good one, Mike! Nice! <makes noise> Four in a row! Ну и под конец стоит поговорить о баке с энергией смеха и способом его добычи. Видите ли, в самом начале помимо поцелуя, Дельта отдаст майку и его коробку с шутками, которая во время инцидента с машиной также улетит в трубу, из-за чего карточки с шутками будут валяться по всему комплексу, а также выбиваться из различных интерактивных точек по одной карточке на локацию. У каждой такой карточки есть один из десяти типов. Шутки про животных, про еду, про учебу, про семью, про спорт, про транспорт, про науку, про музыку, про монстров, а также клоунские карточки, которые составляют собой нехитрую и забавную сценку, во многом травмоопасную для Майка. К сожалению, свою любимую клоунскую шутку я запечатлеть не смог, но и даже такая в арсенале Майка имеется. Собственно, подбирать каждому ребенку шутки придется индивидуально и опираясь на наполнение его комнаты, то есть если у ребенка в комнате есть клоунская атрибутика, еда и какой-нибудь мячик, то и карточки шутками будут про еду, спорт и одна из клоунских сценок. И я бы не уделял этому внимания от слова совсем, если бы развлечение детей ужасающим стендапом Майка не влияло на то, будет ли у вас в концовке дополнительная сцена или же нет, которая и так на концовку не влияет, но ее присутствие приятно дополняет завершение игры. Собственно, получить эту дополнительную сценку можно, если возглавить список самых работоспособных монстров этого месяца, а сделать это достаточно нетрудно. Что можно сказать по итогу об этой игре? Как по мне, игра очень приятна визуально и геймплейно. Одна несложная, в меру интерактивная и как обучающая игра для детей очень даже хороша. Поэтому в очередной раз советую ее поиграть, если ваш малолетний карапуз или внутренний ребенок хочет поиграть во что-то вот такое. Whoopee! And I'm looking good. Note to self, save 100 copies of today's paper with me on the cover. Oh, and send one to Sully's mom. А теперь пришло время поговорить об игре, о которой я бы говорить особо не хотел. И игра это «Как достать студента. Переполох в общаге», вышедшая в 2007 году из-под пера студии Astar Games и издаваемой букой. Вообще, я уже упоминал об этой игре в своем обзоре диалоги «Как достать соседа», который вышел аж два года назад. И к этой замечательной серии игр «Как достать студента» не относится вообще никак. Зато в точности копирует их геймплей, чем в очередной раз подкрепляет свое звание игры-паразита. И вот тут я хотел бы сказать, что вышла она как раз во время популярности сериала «Универ», однако сериал начал выходить аж через год после выхода игры в свет, поэтому связаны между собой они практически ничем, кроме места действия, а именно общежития. Собственно, суть игры такова, у нас есть главный герой, обычный студент-ботаник, и есть его сосед по комнате, хулиганистый быдло-спортсмен, который не дает ему покоя. До конца летних каникул осталось две недели, и с таким соседом нет никакого отдыха. Поэтому вместо того, чтобы свалить из общаги на недельку-другую, наш герой не придумывает ничего лучше, чем начать измываться над быдлом и доставать его своими пакостями. Вот, собственно, и весь сюжет. А вот геймплейна нам предстоит пережить все то же самое, что было в оригинальной дилогии «Как достать соседа». У нас есть просторная локация, открываемая по мере прохождения игры, сайдскроллинг, поиск различных предметов для пакостей, цикличное повторение всех действий нашего неприятеля, а также перекочевавшая из второй части «Как достать соседа» шкала ярости и мини-игра «Удержи предмет в кружке». Однако и геймплейные, и стилистические отличия тут имеются. Во-первых, чисто геймплейный темп очень неторопливый, потому что и главный герой, и его сосед ходят ну очень медленно, из-за чего на средний эпизод уходит от 5 до 10 минут, а каждая пакость дает какой-то нереальный уровень ярости. Во-вторых, выглядит игра для 2007 года хуже, чем можно представить. Модельки сделаны вроде и карикатурно-мультяшно, но почему-то лично меня они отталкивают. Причем не только сам студент и его сосед, а множество других персонажей, которые так или иначе появляются в игре. Да, вы не ослышались. В отличие от как достать соседа, где из других персонажей можно вспомнить только мамашу соседа, Ольгу, ее сына и какой-нибудь сброс с локаций. Тут у нас появляются и две симпатичные соседки с верхнего этажа: и военком, и комендантша, и буфещица с огромными булочками, и какой-то местный качок. Я не скажу, что это плюс для игры, просто наличие таких вот персонажей немного портит логику происходящего, как и портило в оригинальной «Как достать соседа 2». То есть мимо тебя ходит какой-то чел, что-то берет, потом что-то делает, здесь уходит, потом приходит какой-то второй чувак, с ним происходит какая-то хрень и... Все? Ты же видел, что что-то происходит, но ты не придаешь этому никакого значения, остаешься картонкой на фоне. А нахрена вы вообще тогда нужны? Хорошо, что хотя бы окружение сделано более-менее сносно. Иначе играть в это безобразие, которое еще и, короче, любой из сетей, как достать соседа, вообще желания бы не было. А еще здесь саундтрек из разряда ни рыба, ни мясо. И слава богу, что звуковые файлы тут можно спокойно заменить на что-нибудь поинтереснее и развлечь себя самому. Например, вот так. А вот эта сценка, как и обычно, является квинтэссенцией всей игры. Ну и самая последняя игра, о которой мы сегодня поговорим, наконец-то не является Point-and-Click квестом, а является обычной аркадной игрушкой. И называется она Остров сокровищ. Игра вышла в 2005 году и является вольным продолжением оригинального мультфильма, выпущенного «Киевнаучфильмом» в 1988 году по оригинальной повести Роберта Льюиса Стивенсона. Я думаю, не стоит говорить, насколько любимым для всех советских и постсоветских детей и взрослых является этот замечательный мультфильм. И скажу вам честно, игра ничем не хуже, хоть и достаточно непродолжительно. Итак, события игры разворачиваются аккурат после конца мультфильма, где вся ватага героев, то есть Джим Хокинс, Доктор Ливси, Сквайр Трелани, Капитан Смолет и Бен Ганн отчаливает в Бристоле с тем самым кладом на борту Испаньолы. Внезапно на корабль нападают оставшиеся пираты, захватывают его и берут в плен всех, кроме Джима. Собственно, его нам и дадут под управление, и первые несколько минут мы будем обучаться основным геймплейным механикам. Нас научат ходить, прыгать, ползать, драться и даже использовать трубку для стрельбы вишневыми косточками. Своеобразным сенсеем для нас послужит вполне себе харизматичное чучело. Я не чучела, я учитель. Это ты чучела. Эм, да, извини. То и дело вставляющая свои едкие комментарии в адрес Джима, за что и получат по своей деревянной шее. В плане драк тут все просто. Есть обычный удар, есть удар в воздухе, все они проводятся нажатием клавиши Ctrl. Под конец игры еще откроется подсечка, проводимая при зажатии Ctrl и нажатии клавиши назад, а также можно уклоняться от ударов, что достаточно удобно. В целом снимают обычные удары не так много здоровья у ваших противников, поэтому нам придется либо спамить обычными ударами, либо ударом в прыжке, который наносит достаточно много урона. Но стрельба из трубки вообще примитивна. Нажимаешь на Alt и пуляешь противника косточкой. Только надо будет дать Джиму пару секунд на отдышаться. Противников же у нас тут несколько видов: это усатый пират с кинжалом, списанный с черного пса, пират с метательными ножами, списанный с Израиля Хэнса. Пират-качок, списанный из того бедолаги из сцены с обстрелом шлюпки, который к тому же иногда выступает в качестве подбосса с большим количеством хп, и высокий пират с пистолетом, до которого не всегда просто добежать, поэтому стрелять из трубки придется по большей части именно в него. Впрочем, не стоит расстраиваться, если вас при этом прикончат, так как после поражения вы вернетесь на чекпоинт, коим служит пустая бутылка рома и дух покойного билибонса. Приятным дополнением для игрока послужат различные собираемые предметы, например бананы, сбор которых увеличивает шкалу здоровья Джима, или расходуемые предметы, те же вишни, орехи, которые восполняют здоровье, грибы, которые либо позволяют сильнее бить, либо увеличивают защиту, либо вообще делают Джима невидимым на короткое время. Все эти элементы так или иначе разбросаны по локациям в разных частях экрана, что охотно играет на платформинг в игре, который здесь довольно простой. Знай, прыгай себе по кочкам, лазь по лианам и все такое. Опять же, ближе к концу игры нам посчастливится поиграть и за Капитана Смоллета, который уже не так прыток и ловок, как Джим. По факту, все, что умеет Смоллет, это прыгать и махать мечом, что делает его настоящей смертоносной машиной. И пусть поиграть за него сильно много не получится, эта возможность все еще является приятным дополнением. В остальных аспектах игра ничем не хуже. Графика приятная, проработка задников и персонажей вполне на уровне, как и анимация спрайтов. Общий геймплей прост и понятен, да и звуковое сопровождение выполнено достойно. Тут стоит отметить, что к своим ролям в плане озвучивания вернулись Виктор Андриенко, он же Капитан Смолет, а также Евгений Паперный, он же бессменный голос Доктора Ливси, которого слышно пару раз за игру, но все равно приятно. Джим и часть пиратов озвучил Василий Бендес, а другую часть пиратов взял на себя Шрек в Руси Алексей Колган. Почему ради небольшого камео в игру не позвали Арменеджи Гарханяна, чтобы тот в очередной раз озвучил Джона Сильвера, которого в игре также нет, остается загадкой? Что могу сказать по итогу об Острове Сокровищ? Могу сказать, что игра отличная, хоть и пробегается за 40 минут, как и практически все остальные игры в этой подборке. Как по мне, она идеально дополняет оригинальный мультфильм и дает хоть и ненадолго, но вернуться к полюбившимся персонажам, за что огромное спасибо. Растут бананы высоко... Хочу банан. Бананы? Это хорошо для здоровья. Вот такая вот небольшая подборочка малопопулярных игр моего детства. Если ролик вам понравился, и вы даже смогли зацепить для себя пару игр, а то и вовсе найти давно забытую игру, то не поленитесь поставить лайк под роликом и поделиться со мной вашим мнением насчет представленных игр. Также не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового ролика. И давайте уже добьем заветный косарик. Ну и конечно же подписывайтесь на остальные мои соцсети, а также загляните в мой телеграм-канал. В последнее время я наиболее активен именно там, записываю туда различные мнения по поводу разных игр, фильмов, кидаю различные новости из других пабликов и вообще. Давайте хотя бы наберем там 10 человек, а то как-то там скучно вещать на маленькую аудиторию. Да. Все ссылочки можно найти в описании. Засим разрешите откланяться. Еще раз спасибо вам за просмотр. С вами был Хэмилтон. И мы обязательно увидимся в следующий раз. Всем пока!